9 законов счастливых отношений Здравствуйте, мои прекрасные! Скажите, пожалуйста, ведь вы мечтаете о счастливых, благополучных отношениях, правильно? Ну а я сегодня хочу затронуть именно тему. Самый первый закон, закон подобия. Обычно человек притягивает к себе партнера именно такого, какой он есть. Вы не случайно встречаете определенных людей в определенное время и с определенной ситуацией. Этот человек пришел вам помочь увидеть свои внутренние состояния. Если вам в человеке что-то не нравится, так и знайте, обязательно это есть внутри вас, и вы хотите от него избавиться. И поэтому лучше найти это состояние в себе и убрать. Второй закон, закон причины и следствия, то есть то, что мы думаем о человеке, то, как мы относимся к человеку, то, насколько мы собираемся быть человеком, то же самое думает и чувствует человек, все имеет свойство озеркаливать, Прежде чем подумать о другом, знайте, что ваш, ваша половинка подумает о другой. Поэтому я бы вам и порекомендовала думать, прежде чем думать. Следующий закон. Это закон любви. Прекрасные мои, если вы человека любите, Человек это ощущает. Он вам ответит взаимностью. Если же вы к человеку относитесь с негативом, человек также это чувствует, и он вам также отдает. Поэтому очень важно ощущать к человеку хорошее отношение. Если у вас вдруг имеется какая-то обида, с этим обязательно надо поработать и убрать это состояние, приходите ко мне, пишите. Переходите по ссылкам, я обязательно вам помогу, мои хорошие. Закон силы слова. Хорошие мои, прекрасные мои, прежде чем что-то сказать, 10 раз подумайте. Потому что человека можно убить не только физически, но и можно убить морально. А морально бывает еще больнее. Человек будет мучиться большое количество времени, а вам это выйдет выльется сторицей. Поэтому я бы вам очень рекомендовала, прежде чем что-то сказать, подумать, обидите вы человека или нет. Закон доверия. Прекрасные мои. Я уже ранее говорила о доверии. Важно не только человеку быть верным на деле, но и главное быть в мыслях верным. Часто идет ревность откуда? Потому что человек ощущает, что человек в мыслях не неверен. Он посмотрит на одного человека и представит с собой, посмотрит а на другого человека. А это уже, понимаете, тоже, тоже измена. Мысленная измена — это тоже измена, поймите мои прекрасные. Поэтому я вам порекомендую очень сильно следиться за своими мыслями, за своими чувствами, за своими намерениями. Не изменяйте человеку даже в мыслях. и Это человек почувствует, ведь доверие — это самое главное в отношениях. Закон искренности, мои хорошие. Ведь вам же нравится, когда с вами искренне вы это чувствуете. Так и каждый человек, когда его обманывает, он чувствует. И поэтому... Важно искренне говорить человеку о своих чувствах, о своих намерениях, о своих возможностях и о своих желаниях. Если вы желания свои человеку не озвучиваете, как же человек поймет то, чего вы хотите? В любом случае надо говорить, обсуждать человеку. Кстати, еще очень важно договориться с человеком кто чем заниматься будет, кто что делать будет, потому что без этого возникают разногласия, споры и большинство скандалов. Поэтому, как в любви, как в отношениях, как в хозяйстве, по финансам, например, кто за покупками будет ходить, кто мусор будет выносить, вам важно в паре, очень важно договориться, тогда поверьте, на 70% скандалов из вашей семьи уйдет. А теперь закон прикосновений. Это очень мощная сила. Когда вы к человеку дотрагиваетесь, у вас должны быть определенные эмоции. Если вы, например, в состоянии хотите мужу помочь в том, чтобы он расслабился, это состояние хозяйки. Если вы хотите ему более сделать такое что-то приятное, чтобы он на вас обратил внимание, это вы должны получать удовольствие. У каждого человека имеются точки прикосновения, которые ему нравятся. Я бы вам рекомендовала почаще делать в вашей паре прикосновения которые ему нравятся и просить также чтобы он это сделать но это надо делать мои хорошие в состоянии в моменте здесь и сейчас в расслабленном состоянии и тогда не ваш партнер вам не откажет и вы получите удовольствие следующий закон это закон свободы мои хорошие важно чтобы у человека были свои интересы у вашего партнера и также чтобы у вас были свои интересы и э, надо важно отпускать человека отпускать его интересам к его желаниям если у вас внутри энергия усилена, мужчина далеко не уйдет, поверьте. Он просто займется своими делами, своими интересами, получит удовольствие и к вам придет. А если вы внутри пустая, тогда естественно у вас будет настороженность, ревность. Поэтому будьте уверены в себе, раскачивайте свою женскую энергетику. Не знаете как. Я, кстати, создала классный курс, который поможет вам взрастить вашу маленькую девочку. Поможет вам очиститься, переродиться в самого счастливого человека и быть наполненной каждый день. Поэтому пишите мне или переходите по ссылке. Вот такие вот вам рекомендации, моя хорошая. Также я могу вам сделать расклад на внутреннее состояние на чудесных картах 8 сакральных женских архетипов. Мы на этих картах можем посмотреть, какую вашу вам энергетику сейчас лучше всего раскрыть. Поэтому записывайтесь ко мне на консультации, как решить тот или, вопрос, или иной вопрос, почему финансов нету, почему муж ушел к другой, почему он засматривается на других. Приходите, моя хорошая, мы разберем на этих чудесных картах, и я вам дам рекомендации и даже практики, которые вам помогут выйти на новый уровень отношения, жизни, любви, любого вашего, вашей проблемы. То есть перейти на нужный вам уровень. Всего доброго. до